В прошлом выпуске мы много говорили про шифрование как защиту информации на мобильных устройствах. Однако шифрование может быть и должно быть использовано на любом устройстве. Давайте подробнее рассмотрим, как именно должно быть использовано шифрование. Так как мобильные устройства являются заведомо уязвимыми, рассмотрим обычные персональные компьютеры. Шифрование может применяться с различными целями. Чаще всего это обеспечение конфиденциальности информации, то есть ее недоступности для чтения другим людям. Кроме этого, вы можете удостоверять подлинность или проверять подлинность сообщений программного обеспечения с помощью шифрования. Здесь мы не будем рассматривать использование криптографических хэш-функций в системах обнаружения вторжений, биткоинах и прочее. Для обработки информации внутри компьютера Данные должны быть загружены в оперативную память. Оперативная память компьютера часто расширяется с помощью файла подкачки, расположенного на жестком диске. В частности, это означает, что информация, обрабатывающаяся в компьютере, может быть записана на жесткий диск в файл подкачки. Поэтому, если злоумышленник имеет доступ к жесткому диску, то он может восстановить часть информации из оперативной памяти, в том числе той, что хранилось на диске в зашифрованном виде. Поэтому необходимо отключать файл подкачки, если у вас достаточно оперативной памяти. Аналогичные проблемы могут вызвать файлы, созданные компьютерами, при переходе в режим гибернации. Поэтому также требуется отключить этот режим. В частности, в Windows следует отдать команду из командной строки, указанную на экране. Второй вариант решения проблемы ⁇ это зашифровать жесткий диск, на котором расположены файлы подкачки и гибернации. В таком случае информация, попавшая из оперативной памяти на жесткий диск, будет зашифрована. Это первое, для чего может потребоваться шифрование жесткого диска или его раздела. Далее. При физическом доступе к компьютеру с помощью специальных программ легко получить доступ к Windows, Linux, или любой другой операционной системе с любыми правами. В том числе установить туда вредоносное программное обеспечение или прочитать какие-либо нешифрованные файлы. Если жесткий диск зашифрован, то сделать это уже сложнее, хотя и возможно. И это будет невозможно сделать только лишь с помощью одноразового доступа к компьютеру. Далее. Шифрование разных разделов жесткого диска или двух разных жестких дисков может быть использовано в том случае, если на компьютере установлено две операционных системы для их разделения. Кроме этого, похищение шифрованного жесткого диска или его изъятие в ходе незаконного обыска не даст злоумышленнику ничего, так как данные будут шифрованы. Если вы потеряете или выбросите жесткий диск, также никто не сможет считать с него ваши личные данные. Поэтому шифрование часто используется как на мобильных носителях, так и на персональных компьютерах, чтобы дополнительно защитить их. Шифрование – очень сложная дисциплина, в которой используются только хорошо проверенные и известные алгоритмы шифрования. В настоящий момент времени самые распространенные алгоритмы – это западные АЕС и Чача-20, отечественный алгоритм «Кузнечик». Последние два алгоритма являются наиболее новыми и предпочтительнее для использования. Первые два – алгоритма родом из США. Кузнечик – отечественный алгоритм. Давайте рассмотрим, каким именно продуктом можно зашифровать жесткий диск. Под Windows очевидно, это стандартно для Windows BitLocker и Veracrypt. Под Linux существует своя реализации шифрования дисков, которые часто можно настроить при установке операционной системы, так как Microsoft не раз увеличалось в копировании конфиденциальных данных пользователей, в том числе в некоторых ситуациях и ключе шифрования BitLocker. Использовать Битлокер можно лишь тогда, когда вы уверены, что никто не сможет узнать ключ из Microsoft, в том числе путем дачи взяток или засылки своего сотрудника. Проще говоря, BitLocker можно использовать для разделения двух операционных систем или для защиты данных от случайной, нецеленаправленной кражи носителя информации. Рассмотрим подробнее Veracrypt. Существуют два метода шифрования жесткого диска. Это шифрование разделов и полнодисковое шифрование. Разделы жесткого диска – это то, что расположено на одном физическом устройстве. Но в операционной системе мы видим эти разделы как отдельные логические диски, например, диск C, диск D. Звумышленник, получивший такой диск, увидит количество, размеры и метки данных разделов. А если какие-либо из них были не зашифрованы, то и их содержимое. Полнодисковое шифрование включает в себя шифрование всего физического жесткого диска, так что злоумышленник видит лишь начальный загрузчик программы шифрования. Veracrypt не позволяет осуществлять полнодисковое шифрование диска, на котором установлено две операционных системы. Также, насколько я знаю, не поддерживается шифрование разделов, на которые установлены Linux. Поэтому, если вы хотите установить более двух операционных систем на одном жестком диске, то Veracrypt не подходит, либо придется шифровать каждый раздел. При этом у Veracrypt есть один существенный недостаток, а именно, служебный раздел, создающийся Windows в процессе установки, в таком случае зашифрован не будет. Кто знает, какие данные туда могут попасть. Однако, у этой программы есть несомненные достоинства. Первое. Veracrypt прошла аудит в 2016 году. Все найденные 8 критических уязвимостей исправлены. Конечно, это говорит о довольно низком качестве кода Veracrypt, однако это также означает, что уязвимости ищут и исправляют. Второе. Veracrypt не американский проект. Его делают французы. Третье. Veracrypt самый известный продукт для шифрования Windows дисков с открытыми исходными кодами сложное давление на разработчиков и внесение уязвимости в продукт. При прочих равных рекомендуется полнодисковое шифрование как наиболее полное. Дистрибутив Veracrypt вы можете найти по адресу, указанному на экране. Я не буду останавливаться подробно на том, как именно зашифровать жесткий диск. Отмечу лишь следующее. Первое. Для шифрования нужно выбирать хороший пароль, который вы не забудете. Он не восстанавливаемый. Пароль Veracrypt может быть не более 64 символов в длину. Хорошо, если этот пароль будет не менее 20 символов в длину. Если он состоит из слов, то слов должно быть хотя бы 12, и не взятых из одного и того же известного текста. Вы можете сами придумать себе краткий стишок и при вводе пароля сокращать его. Второе. Длинные пароли влекут за собой долгую разблокировку диска. Поэтому нужно быть очень осторожным. Обязательно внимательно смотрите, что вас устраивает задержка на экране ввода пароля. Помните, что когда вы вводите пароль, вы можете ошибиться, и при длительной задержке это будет очень неприятно. Вы можете проверить, какая будет задержка, еще до того, как диск зашифруется. Это делается стандартно, после того, как, собственно, все происходит. После того, как вы вводите пароль, вера крипт дает вам возможность перезагрузить компьютер и ввести пароль еще без шифрования жестких дисков. Чтобы уменьшить задержку, можно уменьшить значение ПИМ, то есть вводить уменьшенное количество дополнительных хеширований, используемых для вывода ключа из пароля. PIM тоже придется запомнить наизусть, как и пароль. Впрочем, ПИМ можно и записать, особой ошибки здесь не будет. Третье. Если жесткий диск не новый и уже содержит конфиденциальные данные, VeroCrypt позволяет при шифровании также произвести очистку диска. Дело в том, что некоторыми аппаратными средствами можно произвести восстановление данных, которые ранее были записаны на жесткий диск, причем даже если эти данные уже были перезаписаны. Заметьте, очистка диска без удаления этих данных. Речь идет об очистке именно диска с точки зрения их восстановления до нешифрованных данных. Данные же будут зашифрованы. Поэтому вы можете выбрать количество дополнительных перезаписей. Это сильно увеличит продолжительность шифрования. Но лучше выбрать, конечно, один или три прохода. Больше, наверное, особо смысла нет. 4. Если вы шифруете SSD, помните, что скорость может упасть очень сильно. Порядка 10 раз. Поэтому твердотельный накопитель не даст ожидаемого прироста скорости. И нужно подумать. Стоит ли его вообще покупать при таком увеличении скорости, который будет? Конечно, SSD-накопитель отличается еще и бесшумностью работы, так что все равно плюсы есть. Пятое. Обязательно создайте диск установления. Veracrypt создает его в формате ISO-образа. Он может быть записан на отдельный CD или DVD диск, либо на специально подготовленную флешку, если ваш компьютер умеет загружаться из флешек. Учтите, что для каждого пароля ISO-образ должен быть свой. То есть нельзя использовать старый образ восстановления для того, чтобы восстановить даже тот же самый жесткий диск, но уже зашифрованный с новым паролем. Диск восстановления вам понадобится, если с загрузочным разделом Veracrypt что-то случится. Помните, что если вы забыли пароль, то диск восстановления уже не спасет. Удобно создавать загрузочные флешки с помощью программы easy to boot После записи на пустую флешку специального образа через мастер easy to boot вы просто копируете все необходимые вам для загрузки ISO-образа в соответствующие поддиректории и директории ISO загрузочной флешки. Уже при загрузке можно будет выбрать, какой из ISO-образов стоит использовать для загрузки. Это могут быть не только образы дисков восстановления для разных дисков, диски восстановления антивирусов, но и образы установщиков операционных систем. На такую флешку, в отдельную папку, можно копировать и обычные файлы, если надо. Помните, что современные личные компьютеры не являются особо защищенными устройствами. Если ваш диск похитят, когда компьютер был включен или в режиме сна, то данные с него легко считают, используя ключ шифрования, полученные из оперативной памяти. В том числе, существует различного рода аппаратура, которая позволяет, подключившись по портам FireWire, Thunderbolt или к шинам PCI и PCI-Express, считать данные из оперативной памяти, даже не выключая компьютера. Мало того, в некоторых случаях, если компьютер резко выключает, то часть данных можно восстановить из оперативной памяти в течение нескольких минут, что вполне достаточно для целенаправленной атаки с захватом компьютера и извлечения ключей шифрования из памяти уже из полностью отключенного от питания компьютера. То есть жесткий диск с некоторой вероятностью расшифруют полностью. Кроме этого, ввав в руках злоумышленника, жесткий диск или компьютер может приобрести вредоносные черты. Так, может быть произведено заражение как программной прошивки материнской платы, хранящейся в отдельных микросхемах, так и не зашифрованного загрузочного сектора жесткого диска. Для этого нужно специальное программное или аппаратное обеспечение. Однако для сильного противника это абсолютно не проблема. В таком случае жесткий диск или компьютер могут вернуть вам после похищения, сказав, что вы его сами забыли где-то. Но на нем уже будут вредоносные программы. Если был изменен загрузочный сектор диска, то его можно восстановить с помощью дискового восстановления. Но если была изменена прошивка материнской платы, то сделать уже ничего не получится. Материнскую плату надо будет либо менять, либо перепрошивать специальным устройством. С помощью программ шифрования дисков вы также можете шифровать носимые жесткие диски или создавать специальные файловые контейнеры, которые могут быть подключены к операционной системе в качестве логического диска. Но об этом в следующий раз. На сегодня все. Подписывайтесь на канал,